Мне кажется, если ты плохо готовишь, ты, наверное, хороша в сексе. А, если ты плохо готовишь, ну, но... да, возможно, ты Ну как бы <сёк> <просто так сёк> нужно где-то где компенсировать. <сёк> Парни, привет! С вами Тони, у нас идет тренинг директивные знакомства. Сегодня у нас второй день. И... Что-то мне Серега сегодня с утра сказал по поводу отчетов. У нас каждый день парни отчеты пишут, что есть один отчет там от Артура, который не похож на настоящий. И мы решили сегодня заснять с ним видосик, как он знакомится у его девочки на свидании. Он уже одно свидание провел и посмотрим, успеет ли он второе свидание провести. Артур. Привет, меня зовут Артур. Пришел на тренинг к Тони. Первый опыт для меня такой. Раньше такого рода тренинги никогда не проводил. А, несмотря на то, что ну, встречался, естественно, женщины разные были, решил прокачать свои яйца, решил, в общем, вообще в этой теме прокачаться, чтобы делать свидания более эффективными, чтобы раскрепоститься, уверенность в себе прибавить и легче с девушками знакомиться. А, два дня уже занимаюсь, сегодня второй день. Вчера на первом дне я сделал два свидания, вообще прифигел от себя сам, <с> и оказалось, что эта штука реально работает. Сегодня еще одно свидание было, у меня уже три свидания, сейчас будем делать четвертое. Так. Я здесь, вон там вот шел, тебя заметил около вот этого магазина, галтеру. Себе перчатки выбираю к Новому году. Ты, наверное, тоже себе присматриваешь что-то. Или кому-то подарок. А? Супер. А, я уже был собирался уходить, и вот тебя заметил, ты мне понравилась. Поэтому, слушай, у меня 10 минут, есть, собирался вот перед выходом кофе попить. Ты можешь ко мне присоединиться. Спасибо, спасибо. Я ступила. Сейчас. Во, наконец-то ты остановилась. Я за тобой шел, ты там петляла, так вообще непонятно было. Не, я просто тебя заметил. Вот там стоял. Смотрю, миленькая девочка идет. Я себе здесь, я себе здесь выбирал сумку к Новому году. Думаю, наверное, ты тоже пришла здесь подарки выбирать, к себе Нет. или там близким. Нет, я пришла за Слушай, э -э я собирался уже уходить, потому что себе сумку не нашел. Буквально осталось минут 10, хотел пойти кофе попить. Ты можешь ко мне присоединиться. Мне надо найти этот пухольдор. Я тебя заметил, там ты посла, которая спускалась вниз, да? да. Только что да. я здесь приехал себе выбирать подарок к Новому году, сумку хотел новую взять. Смотрю, миленькая девочка идет. Uh, да. Ты да. здесь Помоги? с фотоаппаратом, наверное, что-то снимаешь для кого-то журнала к Новому году? Uh, нет, не угадали, я начинаю Слушай, да. я вот сумку себе не нашел, уже собирался уходить, но буквально хотел кофе попить, у меня 10 минут. Ты можешь ко мне присоединиться хорошо хорошо сумку то есть вы точно уже не будете выбирать я да ну не нашел пойдем вот я думаю что снимает скрытая камера нет нет нет прикол шутка. давай еще раз тебе скажу смотри прикола никого нет просто вот я спускался за тобой я тебя заметил вот ты мне понравилась, я захотел тебе подойти так а вот, как же без этого? Пойдем посмотрим столик. Давай на ты. А, хорошо. Хорошо, ты вот. Слушай, я смотри, я уже о тебя столько всего знаю, что ты работаешь в сансонайте, да, занимаешься фотографией, что а, тебя Диана зовут, а, а ты на вы все равно еще до сих пор. Я ну, так воспитана. Да? Тогда. Ну, это значит, что я уважаю вас. Да, тебя. Спасибо. Тебя. Клади сюда вещи свои. Спасибо. Так, давай сюда переброшу. Раньше я была замкнутой. Замкнутой? Да. это связано, наверное, с школой. В какой-то степени, да. Ну, у меня были одноклассники, не очень приятные. Которые тебя То, недолюбливали? Я, да, да, да. Поэтому, ну, знаешь, как бывает, Школьники обычно собираются группами, как-то общаются, где-то как гуляют и так далее. Их знает вся школа. Угу. Я была не одной из них. Угу. Я скорее... Сама скромность, да... Ты, скромность, наверное, была от, от, отличницей и вот да, э, э, замкнулась в науке. Я была скорее хорошисткой. Я довольно ревнивая, наверное, в общем -то. <связывая> То есть я с перемену, даже То есть он... ты бы прямо от Ателла разыграла, да, с ножом, с там, <связывая> потом вечером, вечером моя бы жизнь оборвалась. <связывая> ну, настолько, конечно. Ну, конечно, если <связывая> ты плохо готовишь, ты, наверное, хороша в сексе. Если ты плохо готовишь, но да, возможно, ты не могу. Ну, как бы нужно где-то компенсировать. Наверное, это единственный вопрос, который я угадал, да? Но зато я попал в самую точку. Да, да. но, наверное, не на 100%, но, можно. Мне, конечно, это скромность. Это скромность себе говорить, наверное. Я до сих пор сначала есть такой срок, как это действительно. Ну, вот таких разговоров. Так что я с тобой поговорил бы в другой да, раз, если было больше времени. Да, вот, ну, да, в общем... Все нормально, все нормально. Да. Да. Так, чай? Да, я его допью. Напиши телефон. Да, ладно. Ну ты можешь для начала мне может, написать смс там. Я понимаю, что ты уже вообще никуда лучше. Да. А, да, хорошо. Я думаю, все что... хорошо, ты да. хорошая Ой. девушка. Спасибо. Я тебе позвоню, напишу. Давай. А... Так, что могу сказать о свидании? В общем, ребята, вот так вот свидание… нет, проводить можно. Вот. Такое свидание лучше заканчивать пораньше и долгое свое время не тратить. Тем не менее, девочка была миленькая, классная, мне понравилось, мне с ней было по приколу посидеть, посмотреть на нее. Вот. В ну, общем, всем удачи. свидание не начинать. Это стоято. Отлично. ну молодец, конечно, да, ты там много чего сделал. Весьма для первого раза, для второго дня, точнее, четвертое свидание, ну так если будем честно признать, да, что свидание так себе, но девочка есть если... Пойдем на лавку сядем. Да, давай на это просто закончим. Я... А у нас, да, все, куда же без рекламы. Ссылочка в описании следующий поток директивных знакомств Москва, Новосибирск и Казань. Скоро мы приедем к вам. Всем любви.